Привет, дорогие друзья, интернет-пользователи и гости моего канала. С вами Жанова, я, Серый Кролик. Ну, вот многие люди просили показать и рассказать, как я делаю дезинфекцию своих деревянных клеток. Колхозных деревянных клеток. Все это очень просто. Вот такой бачок. Я не брал маленький литровый, полтора литровый или двух-трех. Взял сразу на 7 литров максимально. Сюда даже честный 8 заливал, нормально работать. По крайней мере, все успеваю обработать. Вот с таким таким количеством воды. Вот, налеил сейчас 5 литров воды здесь. Обрабатываю микроцидом. Он даже эффективен против африканской чумы свиней. Это очень серьезное заболевание, поэтому очень серьезное дезинфицирующее средство. 10 кубиков на литр воды. Поэтому вот у меня мерные, ну, мерные такие -то. сосуд имеется, да, тоже свет препаратов. Здесь до 400 миллилитров. Очень легко мерить. Наливаем на глазок, как это говорят. Да, Плюс-минус это дезинфекция, ничего личного. 5 литров, соответственно, 50 миллиграмм. Сейчас наливаем 50 миллиграмм. Налили. Это будет достаточно. Сейчас наша задача перемешать. Это все продвинуть и продезинфицировать. Здесь сидели крольчата, которые были... Сколько им было? 65 дней, наверное, или 70 дней. Я их рассадил, пошло это все дело на мясо. Ну а если мясо, то надо, соответственно, что? Откармливать. А здесь уже других. Ну, все просто. Здесь нужно качать воздух, чтобы его можно работать. Нажимаю на кнопочку и будем работать. Процесс интересный, но эффективный. Мало. Если лишнее накачаете, он сработает и спустит лишний воздух. Потому что не бойтесь, что он лопнет, взорвется или еще что-нибудь. Ну а сейчас пойдем посмотрим, как я буду делать это все. Начинаем все полностью с внутренних поверхностей. Так как доска сухая у нас, это очень хорошо видно, что лучше обойдись с этой стороны, то тебя застыпит этим микроцитом. Доска сухая, соответственно, можно очень хорошо наблюдать, где я продезинфицировал, а где нет. Обрабатываем всю наружную поверхность, она же как пенится даже, сенник, ну и внутри все полностью, полностью всю клеточку нужно обработать, В каждую досочку. Почему маленький не использую? Ну, как вы видите, мне удобно, он на земле стоит. Я полностью заливаю клеточку Между прочим, через два часа Эту клеточку я могу что делать? И использовать То есть сюда уже пойдут жильцы Которые будут жить Про потолок, друзья, не забываем Потому что потолок тоже Они трогают своими язычками Носами, становятся на задние лапки Плюс, вот поилочки не использую Смотрите, как я делаю поилки Тут это понятно обработан. Потом берем И все Через два часа будет все окей. Okay. Все, не забываем, главное, все, где эти вот узлы там, где... Ну, все все, все, все, все, все, все, нужно обработать. Сейчас еще подкачаем немножко. Мне нужно две клеточки обработать, ну и поверхность внешнюю по креме только пройти. Чтобы... Чем больше я воздуху накачал, тем лучше распыление идет раствора не жалеем, это не хуже будет. Главное, обычно люди забывают про потолок. Ну и здесь, чтобы никакая зараза. Также как мне меня два яруса, обязательно в обязательном порядке. Проливаю. Ну и сейчас мы пройдемся по периметру клеточки с внешней стороны, потому что руками кроликов трогаешь особенно ручки там где мы открываем закрываем ну вот мы обработали вторую клеточку она даже вот пенится реакция идет на два часа почему потому что в течение двух часов все это подсохнет то есть ничего здесь сложного нету сделать дезинфекцию не так тоже сложно даже проще чем сделать огнем но огнем я не работаю потому что ну там... Честно, вот при такой дезинфекции полностью клеток. Все окей. Okay. Ну, пока, по крайней мере, у меня. Что на сегодня запланировано? Ну, через два часа мы сделаем пирокитку сюда кончат а, Сейчас нужно сходить, посеять. Что там посадить? Перец. Посадить перец. Правда, будем прямо в грунт его, потому что нет парника. Но он уже зачем. По этому поводу мы вам тоже все расскажем. Оставайтесь с нами. Вы все это увидите. Вот такие уже у нас огромные перцы. Ну, не огромные, но, как вы видите, уже с бутонами. Если мы сейчас не высадим, то они пропадут. Но если мы и высадим сейчас, если мороз, то они тоже пропадут без парника. Но кто не рискует, тот не пьет или ничего не ест. Так что, хотя есть поговорка, что на Бога надеюсь, сейчас сам не плошай, будем надеяться на лучшее. Потому что рано посадили, думали парничок сделать, не сделали. Ну ничего, сейчас все это посадим в грядку, все расскажем и покажем. Ну вот мы рассадили свои перцы здесь их 35 штук осталось посадить еще 7 но нам 35 хватит если все будет хорошо а это уже отдадим своим подписчикам которые по соседству или где-нибудь рядышком живут ну кто обратиться так что ничего тут сверх естественно немножко сверху сорняко собрали лунки выкопали сантиметров на 45 между ими все-то рассадили растыкали даже честно не поливало, потому что сейчас у нас ушел дождь, даже можно сказать ливень. Ну, вот такой у нас огород. Даже честно не могу никак посчитать шагами его ширину, ну и длину. Кусочек у нас небольшой. Как вы видите, вон, вон там я посадил его. Ну, садить еще капусту, помидоры, томаты. Ну а по поводу, что не в парнике, я еще раз повторяюсь, мы не загоняемся по поводу того, что будет урожай, не будет. Над этими грядками мы не колодимся, поэтому мы делаем так, чтобы все свое удовольствие. Грядка у нас небольшая, 50 сантиметров, все такие вот, как вы видите, Ой, любительские или детские, но ну, я еще раз повторюсь, все свое удовольствие, потому что на весь год не започешься, да и нужно где-то все это хранить, у нас этого места нету, хотя бы картофель сохранить, который еще будем садить, еще не посадили, так что мы по этому поводу еще раз повторюсь, не загоняемся, Бог даст, <coughs> будет урожай, ну если не, не не судьба, значит не судьба, не такие уже большие усилия нужны были, чтобы посадить рассаду, мы же ее не покупали готовы там сумасшедшие бабки не давали за пакетик там семян отдали сорт между прочим вроде бы эдисон могу ошибаться но он уже зацвел. цветочки будут бутончики уже есть так что на этим будем прощаться бонус кролики сейчас покажем ну а как что пересадку произошла у нас что произошло во время пересадки это вы уже увидите в следующем видео всем огромное спасибо за просмотр за ваше внимание комментарий Пишите, может у нас они смерзнут, потому что на улице у нас сегодня 14 мая. И без парника Всем удачи. Огромное спасибо за просмотр, подписку, комментарий